Всем привет ребят, микрофона снова, Максим и сегодня расскажу про новое и немного про будущее обновление CSGO. GO. Но перед началом… Спонсор этого ролика SDTV, новый сервис для проведения турниров по CSGO, где ты сможешь организовать или принять участие в турнире с большим призовым фондом. Удобная система проведения турниров и быстрые выплаты выигрышей. А наличие игровых серверов и уникальных режимов не дадут тебе заскучать, турниры ждут тебя на sdtv.gg. Ссылка в описании. Сегодняшнее обновление весит ни много ни мало, аж целый гигабайт и помимо окончания операции, оно привнесло в игру довольно много серьезных изменений. Первое и наверное самое важное для киберспорта это изменение официального соревновательного пула карт. Убрали Трейн и на его место поставили Эншент, и допустим если мне это понятно с точки зрения геймплея и компенсив сцены, то вот с точки зрения разработки это какой-то полный бред, ранее когда карту убирали из официального пола карт, это зачастую значило, что ее отправляют на полную переработку, и в случае с Трейном возникает вполне резонный вопрос. Его же уже перерабатывали как геймплейно, так и визуально еще в 2014 году и он до сих пор выглядит крайне достойно. Лично мне кажется, что перерабатывать карту второй раз они не собираются, так как для этого есть гораздо более подходящие кандидаты. Ранее в файлах игры уже палилось, что в процессе разработки находится ремейк миража и так как по новому плану разработчиков официальная ротация карт должна меняться примерно раз в три месяца, рискну предположить, что ремейк миража просто пока что не готов и им было необходимо выбрать хоть что-то. Трейн была одна из самых стабильно пикаемых карт на соревновательной сцене и мне честно говоря не очень понятно, какой реакции разработчики добиваются, заменив его на engine Ну и раз мы уже начали с обновлений карт, давайте быстренько пробежимся и по остальному. Из игры полностью удалили Apollo, Engage, Anubis, Elysian и Guard. И на их место поставили Grind, где действия происходят на урановой шахте в Намибии. Мока с захватом городка с кофейной промышленностью. Калавера во время празднования Дня мертвых в Мексике. И пит-стоп с плентом на гоночном треке где-то в Европе. Гранд и Мока добавили в соревновательный без ранга Казуальный и дезматч, а калаверу и Питстоп в Матчмейкинг 2 на 2 Вингман. На мой взгляд, все карты по-своему прикольные, однако окончательное удаление Анубиса мне крайне непонятно, так как эту карту хайпили как что-то, что в итоге должно попасть в игру на постоянную основу. В связи с окончанием операции, как ранее и предполагалось, пример Матчмейкинг и ретейки вынесли как отдельные игровые режимы. И если с примером плюс-минус все понятно, это просто соревновательный режим с банкой и пиком карт то вот видимо статистика ретейков не очень порадовала разработчиков и вместо отдельной секции со своими рангами его просто пиханули в War Games, поставив на один уровень с гонкой вооружений и летающими скаутами. Также доступ к статистике, которая ранее была доступна только для обладателей пропуска на операцию, теперь можно получить оформив ежемесячную подписку за 99 центов или 76 рублей. Честно говоря, тоже какой-то сомнительный ход, так как есть десятки других бесплатных сервисов со всевозможной и уметь дополнительного функционала, который Valve будут реализовывать годами, однако несмотря на все это, я думаю что наличие оформленной подписки будет засчитываться вам как бы в плюсик, как один из множества факторов для повышения вашего траст-фактора, так что исключительно в качестве теста можете попробовать купить и посмотреть улучшится ли качество ваших игр. Что интересно, эта подписка в файлах игры значится как Subscription 1, и это значит, что либо тестировались какие-то другие виды подписок по типу платного доступа к примеру режиму, либо они запланировали что-то на будущее, по типу, ну не знаю, полноценного платного матчмейкинга. Ну и раз мы уже заговорили о монетизации, добавили новый Snakebite Case. В целом все как обычно, цветастые, ядовитые скины, однако мне было крайне приятно увидеть, что в кейс попала куча талантливых ребят, которые на меня подписаны, это и Лефти, и Кризер, и Кассиар и другие, к ребятки я знаю сколько вам за это заплатят, так что наслаждайтесь заслуженной наградой. И вот на всей этой волне монетизации почему-то вдруг Valve абсолютно бесплатно, не думая о своих голодающих разработчиков, решили выпустить новую модельку на курицу с писью разнообразными скинами. Тут вам и Black кок, и White Cock, и Brown Cock. -кок. Короче, коки на любой вкус и цвет. Помимо этого, разработчики наконец добавили возможность выключать надоедливый шейдер с подсвечиванием игроков на большом расстоянии, подобная проблема особенно заметна на картах для режима опасной зоны и карт, где туман выступает одной из геймплейных механик. Самым ярким примером подобной карты является Insertion 2, и в связи с тем, что эту проблему наконец пофиксили, я думаю, что рано или поздно ее стоит ждать в игре, так как первый insertion практически каждую операцию пользовался огромным спросом у игроков. А пока разработчики задаченным монетизированием статистики, обычные игроки продолжают выискивать всевозможные проблемы с игрой и варианты их решения. К примеру, буквально 9 дней назад один из пользователей Reddit а провел небольшое исследование и заметил, что серьезные скачки в показателях FPS происходят при вспышках света во время стрельбы из любого оружия. В качестве решения проблемы предложено отключить динамическое освещение окружения при стрельбе, используя команду Air Dynamic Lighting 0. Но в связи с тем, что она как чит команда, обычные RK могут обходиться старым и всем давно известным Air Dynamic 0. Обязательно попробуйте сами и отпишите ваши результаты в комментариях. Ну а на этом все, не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно глянув и предыдущее видео, там я рассказываю про прогресс разработки Counter-Strike Classic Offensive. Отдельное спасибо Фуфарке, Хайори, Сирасуму, Янеки, Поларби, Кассиару, Строубери, Феникс Сорду, Дмитрию Комаревцеву, Лайв Тео, Роману Алексееву, Отдоку, Владу Хексету, Касе Марковкиной и Бомж Ченлу. Увидимся!